привет всем очень краткую мысль выскажу столкнулся на форуме надеюсь что с, ну, с искренним недопониманием ситуации э, речь шла там опять про домашнее насилие сейчас опять как вы знаете, вторая волна пошла в общем все это опять раскручивают. Э, в общем в процессе обсуждения закона и так далее там среди там плюсов минусов ну естественно плюсов там найти сложно но в общем я привел такой аргумент что в общем Самое очевидное, что закон ведёт, как бы он требует демонизации мужчин и, как бы, и влечет к демонизации мужчин. То есть как бы он такой входит как бы, в цикл демонизации мужчин. То есть он является и причиной, и следствием. Он требует этого для начала своего и, естественно, будет поддерживать этот, этот маховик после того, как будет введен, если будет. Надеюсь, что нет. И дама искренне возражала, говорит, что нет, что, никто, кто сказал, что там, мужчин демонизируют и так далее. На случай, если это действительно непонятно, я верю, что такие заблуждения могут быть, как показать на пальцах, что именно закон СБН, в том виде, в котором его сейчас собираются вводить, ну, в том виде, как мы его знаем в последних редакциях, он строго означает демонизацию мужчин. Ну Есть две больших причины. Так сказать, ну, главная и побочная, скажем так. Главная причина – вводится презумпция. Презумпция презумпция, это по-английски называется presume то, что по-латыни часто любят обзывать априори. Что такое априори? Информация, это информация, известная до начала опыта. То есть опыт еще не проводили, но информация вам уже известна. Если у вас что-то не требует доказательств это я сейчас от обратного иду, да, от закона. У вас в законе принимаются санкции, не требуя доказательств. Если они у вас не требуют доказательств, значит используется презумпция. То есть, нечто считается уже установленным по умолчанию. И что считается установленным по умолчанию? А это косвенно видно из койко-мест, которые заготовили всякие замечательные центры. То есть, наши вот эти центры замечательные, все там эти Анны, насилию нет и прочее, прочее. Все они хоть иногда и прикрываются, конечно, что да, мы же еще и пенсионеров там защищаем, да, и даже детей каким-то боком. На самом деле, детей, конечно, никак они не защищают, но не суть. Ну, собственно, потому что детей в первую очередь надо от женщин защищать. статистика так. такая просто. Вот. Соответственно, все их койко-места, там, на 99-9 там, в периоде, это места рассчитаны на женщин. Они чем-то напоминают э, известный анекдот, да, что опрос в интернете показал, что 100% населения имеет доступ к интернету. То есть, confirmation bias, собственно. То есть, вся индустрия изначально затачивается во всем абсолютно только что в фоновом режиме прослушал там длинную-длинную лекцию вроде человек вполне разумные какие-то вещи говорит там, типа, психолог обсуждает про домашнее насилие и в конце его спрашивает, типа, ну, а вот как мужчинам-то быть, если в такой ситуации быть он такая а мне таких мужчин ни разу не попадалось все, абзац, точка это при том, что цифры там, где все-таки эти вопросы задают цифры, в общем, мягко говоря, не в пользу женщин да? При всем том, что есть поправка там, на различие физической силы и так далее, все, все, все понятно. Но как бы возвращаясь к изначальному тезису, почему закон СБН ведет к демонизации мужчин и означает, собственно, можно поставить знак тождества, потому что в таком виде, как он сделан, он означает тождество. То есть мужчина плохой, женщина жертва, там, ну или агрессор жертва, хороший плохой, как хотите называйте. Вот для меня правда все еще остается загадкой. В какой момент э, мальчик из э, ребенка и жертвы переходит в категорию э, так сказать, ну, зла в общем абьюзера и так далее то есть и, из категории э, самого светлого что есть на земле из категории детства переходит в категорию значит источника зла у вас должна быть презумпция то есть вы принимаете известный не так вы не знаете что на самом деле произошло но вы заранее верите одной стороне. Все, это означает, что у вас есть презумпция. Раз у вас есть презумпция, значит у вас есть байес, да, у вас сдвиг восприятия, то есть у вас смещена, нет баланса. Раз нет баланса, значит у вас одна из сторон заранее назначена виновной. Увы, это просто вот, ну, прямое следствие. Для тех, кто хочет, ну, я понимаю, что фильм посвящен не этой теме, я уже цитировал, могу попробовать еще раз цитату найти. В фильме «Завтра была война» есть очень хороший очень короткий, но очень хороший прогон. Что такое презумпция невиновности? Почему так важно, чтобы она была? Там даже человек оговаривается. Даже если человек признался сам, все равно это не повод признавать его виновным. Нужно доказать это. Есть причины, почему это должно быть. Потому что в итоге вы не улучшаете ситуацию, а ухудшаете ее. Нельзя демонизировать половину населения. Вот такие банальные вещи приходится объяснять. Ну, это, это, это идеология, конечно. Это уже... Это это больше похоже на религию, чем на какое-то рациональное знание. Все рациональные данные свидетельствуют об обратном. Но у нас, как бы, вот мы видим, так сказать, одним глаз, глазом видим, а другим глазом нет. Ну, дело хозяйское. Пока.